Здорово, мой дорогой друг, и сегодня у нас вот цикл, продолжаем цикл про походы, весна началась, а, про рыбалку и непосредственно место обогрева и приготовления пищи. Сегодня мы сделаем из вот, вот такого лотка для яиц, это лоток из переработанной бумаги, из твор и мы из него сделаем замечательную печку, по мотивам многих других. И давайте приступим, нам нужна... Вот, естественно, вот такая вот штука для яиц. И две банки. Любые. Главное, чтобы одна в другую так хорошо вставлялась. Либо же абсолютно идентичны и одинаковые, чтобы две вот прям соприкасались четко. Ну, в моем случае это вот такие вот две. И воск. У меня вот здесь есть немного. Еще вот так вот свечки есть кусок. Приступим. Начнем, пожалуй. Самого простого нажмем несколько кусочков и начнем трамбовать. Я думаю, на этом можно остановиться. И пришло время налить воска, пропитать. Я высыплю вот этот старый у меня есть. И воспользуемся. Строительным феном, чтобы это все распро, расплавить, вот. дадим остыть воску, чтобы все схватилось, сформовалось. А мы пока займемся вот этой баночкой второй. Эта баночка у нас будет выполнять роль как и крышки, так и тубуса, и чего угодно. А также подставки. Снимем с нее в первую очередь наклейку. Затем просверлим отверстие вот здесь внизу. Как я сказал, сверлим внизу отверстие. Это приточное отверстие. Вот так вот по кругу. А затем вот здесь. По центру. И вот так вот. Сейчас немножечко сгладим края с помощью наждачики. И вернемся. Итак, готово. Зашкурили. Что я хотел сказать: данная банка сверху будет выполнять не только роль конфорки, но и роль, так сказать, небольшого аккумулятора тепла. Она будет нагреваться. Но, чтобы она нагревалась, нужно сделать небольшой отступ. То есть, как-то она прям, прям падает да, на, на бумагу. А нам надо, чтобы она немного отступила. Сейчас сделаем. Ничего проще, чем взять кусок вязальной проволоки. Я не придумал, я думаю, что это... Про... самые простые решения, они всегда самые оптимальные. Поэтому не загоняемся. Так. Обвяжем ее просто с двух сторон. Чтобы с двух сторон получились петли, вот так вот, а лишнее откусим. Попробуем зажечь. Парафин только-только начал застывать. Поэтому дадим время разгореться. Вот таким вот образом. Сильнее разожжем. Итак. Горелка есть. Ставим нашу импровизированную конфорку грелку. Итак, горелка нагрелась. И точнее, не горелка, а вот непосредственно наша конфорка-грелка я добавил сверху еще дополнительные отверстия тяговые потому что вот эти были перекрыты нижней банкой и сейчас вполне вполне себе, конечно, чуть-чуть если приоткрываешь, она начинает сильнее коптить то есть в целом можно регулировать подачу начинает активнее гореть, но уже держать ее прям не особо возможно и сразу скажу, что от нее пошел прям хорошее-хорошее тепло то есть, она работает как накопитель тепла. То есть, теоретически руки, руки вы согреете. Потому что, допустим, сама свеча, когда горит... Сейчас мы уберем ее. Сама свеча, когда горит, она нагревается не особо. То есть, если только в самом верху. Да, она нагревается. Руки вы от нее вот так вот не особо погреете. А вот непосредственно... А вот эту вот... Ай-яй-яй-яй! Печку, конфорку можно очень хорошо погреть руки, только единственное, теперь надо придумать, как, как ее в случае чего скидывать и закидывать. Но, кстати, при помощи данной проволочки можно регулировать <laughs> высоту нашей э, конфорки. И вот, допустим, взять, сделать вот так. Приподняли, чтобы оно нормально подсасывало воздух. А она у нас тухнет, потому что нет тяги. Итак, я понял, в чем причина. Ее нужно немного прогреть. И только тогда опускать. Она начинает работать только когда прогреется непосредственно сама. Ну и дальше она не тухнет. Она начала потихонечку нагреваться. Вот она пламя непосредственно. Соответственно, сверху можно поставить котелочек и что-либо разогреть, ну или же просто сидеть и наслаждаться тем, как она греет. Вот в этом месте уже прям очень очень горячо. Можно погреть руки. Единственный, конечно, минус то, что она коптит. В палатке безусловно надо будет проветривать, потому что прям, прям коптит. Может быть, конечно, это обгорает оцинковка в банке непосредственно самой, но неизвестно. Вот так это выглядит. Да, я так понимаю, это обгорает вот, вот эта краска или оцинковка, фиг поймет, что это такое. Только когда она совсем обгорит, тогда уже дыма не будет как такового. Но, еще раз повторяюсь, вот в этом месте, прям очень горячо, на таком расстоянии, то есть это 5-10 сантиметров, в целом можно посидеть, погреть руки. Понятное дело, что вы можете сказать, что там возьми примус, либо еще что-то, но это же интересно. Также не забываем, что вот эту свечку можно использовать с моим старым, вот такой старой самоделочкой, это Горелочка для конфорка для разогревания пищи под котелок, разборная из болтов и обычной консервной банки. Вот здесь есть притяжные отверстия, просверленные. Вот они. Так что можно ставить что угодно сверху. И свеча не погаснет. Работает.